Причард определил, что в пяти местах в организме присутствует очень интересная формация кости, которая по сути является незрелой. Это швы черепа, углы нижней челюсти, лабиринт внутреннего уха, места прикрепления сухожилий и связок и, конечно же, зубные лунки. Между апексами корней зубов находится ретикулофиброзная ткань, которая является по сути незрелой костью. Ну, в таком она... В остеоидном, как на сегодня говорят, состоянии. Поэтому, когда мы зуб удаляем в области апекса, корня зуба, эта кость созревает и становится губчатой костью. И теряет свой, как таковой, смысл и потенциал к регенерации. Эта кость способна делиться. Поэтому, на самом деле, Причарта открыл очень интересный механизм, что оппозитный рост в кости возможен, и эти клетки способны пролиферировать и затем дифференцироваться в новую кость. Есть одна на сегодня предложенная нами манипуляция, когда при удалении зуба мы предлагаем перфорировать компактную пластинку внутри альвеолы, отступая середину-треть в глубину длины корня зуба и перфорируя тонким сверлом циркулярно-точечно внутри. На скорость образования костной ткани и замещение, заполнение, регенерацию внутри альвеолы это никак не влияет, но за счет выхода ретикулофиброзных клеток внутрь и их созревания на месте мы обеспечиваем образование новой костной ткани прямым методом, а не через соединительную ткань, не через линию мезонхимальных клеток. Не через линию превращения переваскулярных клеток в а сразу прямым методом. И казалось бы, простая манипуляция, она обеспечивает в нашем случае достаточно эффективный результат. Вся кость в организме остальная, она замещается всегда полноценной зрелой костью. И только используя данный механизм, вот как-то нам так повезло, эта же ткань на самом деле образуется при сращении переломов, формируя костной мозоли, летикулофиброзная ткань. Эту аналогичную ткань мы можем наблюдать при э, опухолевых поражениях на костных структурах. Гистологически выглядят эти клетки абсолютно одинаково. Это очень подвижные, быстро делящиеся, активные клетки. Но если использовать их правильно, то вот этот механизм регенерации уже обеспечивает сам организм человека и он генетически детерминирован. Микропрепарат костной ткани. Мы наблюдаем пучки коллагеновых волокон, которые ориентированы в пространстве надкосницы и одиночные спящие клетки переоста. Эксперименты еще в 50-х годах прошлого века доказали, что при пересадке надкосницы если ее пересадить в мягкую ткань, то кость чаще всего не образуется. Потому что в то время методы отслаивания, отсепарирования надкосницы обеспечивали трансплантацию только в пределах волокнистого слоя. Но первая проблема, что слой клеток, как мы уже смотрели, он составляет там, полторы, максимум две клетки. И это, конечно же, большая проблема. И второе, инструменты, инструментальное обеспечение, оно, конечно, не идеально было в то время. И отсепарировать надкосницу вместе с ростковым слоем, ну, по факту, было невозможно. На сегодня мы можем обеспечивать скелетирование слизистого надкосничного лоскута острым методом скальпелем, а не распатором. И это позволяет нам отделить не только волокнистый слой, но и комбиальный в том числе. В этом случае все клетки остаются на перемещенном трансплантированном участке надкосницы, и в этом случае кость формируется повторно. Поэтому в случае аккуратного отделения надкосницы и полного скелетирования костной структуры, сохранением всего слоя переоста и клеточного слоя на слизно лоскоте, мы можем образовывать... Потенциал к регенер... Мы можем да, формировать потенциал к регенерации, сохраняя активно растущий комбиальный слой клеток на слизистой косничном лоскуте. И когда мы повторно его репозиционируем после мобилизации, фиксируем в области замечаемого дефекта, конечно же эти клетки активируются от травмы, и начиная переход к активному росту, они активно кровоснабжены. И способствует формированию новой костной ткани, отделяя остеобласты сразу же в этой зоне, внутрь э, области замещаемого дефекта. А эта надкосница в активированном состоянии, тогда, когда происходит какой-то процесс или находится она на стадии роста. Что мы видим? Вот это сплющенные веретиновидные клетки э, переоста ростковой зоны. Это волокнистый слой надкосницы. Это веретиновидные фиброциты, волокна коллагена, где-то они выделимы, где-то нет. И вниз эти клетки начинают активно пролиферировать и уже сразу дифференцироваться в остеобласты. Мы видим, вот да, уже отделимо ядро внутри клетки, вот тут мы видим делящиеся клетки, еще пролиферирующие, и по мере этого они откладываются внутрь. Мы видим четко отделимую границу межклеточного вещества и клетку, которая уже остеобласт сформирована, и вот рядом с ним еще один, и вот находится в стадии завершающей дифференцировки остеобласта. Они отделяются внутрь для обеспечения роста, развития, выделения межклеточного вещества и формирования новой костной структуры. Очевидно, что это межклеточное вещество компактной кости за счет вот этого толстого слоя и отсутствие полного клеточных структур. Аналогичный препарат кости – это спящее состояние, это также волокнистый слой надкосницы, пучки коллагеновых волокон, фиброциты, это зона клеточного слоя надкосницы, это активно делящиеся пролиферирующие клетки отделяемые, Внутрь остеобласты это слой остеобластов. И в случае образования нового слоя кости нам всегда заметно на поверхности, ну, можно сказать, старой кости да, или уже сформированной, мы видим линию цементации. Мы видим э, в норме э, полоску, которая разделяет э, два слоя. В норме слой кости составляет от 6 до 20 микрон. Здесь мы видим сосуд в гаверсовом канале, это компактная кость, очевидно, и у нас откладывается внутрь новый слой компактной кости. Это можно сказать по количеству клеток в межклеточном веществе и по тому, как срезан сосуд, вот здесь он прошел под углом, это гаверсов канал с кровеносным сосудом. А это, повторно, точнее, а это образующийся новый слой кости, который в дальнейшем превратится в компактный. Маршал Юрист, один тоже из великих ученых, который занимался исследованием в этой области, он был священником и параллельно занимался естественно научными исследованиями, как в то время было достаточно популярно. Впервые в 65 году, а в дальнейшем в 67-м, 69-м и э, еще работы на протяжении последующих 15 лет были активно посвящены таким уникальным соединениям, как морфогенетические белки. Именно маршал Юрист открыл их первично. Э, что он делал? Он трансплантировал соединительную ткань, фрагмент кости, который был многократно заморожен, а потом разморожен для того, чтобы э, убить все клетки. Чтобы было понятно, существуют ли какие-то потенциалы к регенерации, на это его натолкнули, конечно же, работы более ранние, Хэма, Гордона, Кормака, Снуга и так далее. И поскольку обмен опытом занимал достаточно продолжительное время на тот момент путем почтовых отправлений, конечно же, наука двигалась тогда очень не быстро, но очень достаточно масштабными и глубокими исследованиями, которые доказывали те или иные физиологические механизмы. К сожалению, век фундаментальных исследований существенно замедлился в 90-х годах прошлого века. Ну и на сегодня, в принципе, мы занимаемся в основной своей массе клинико-экспериментальными исследованиями. А фундаментальные исследования, они как-то ушли, стали непопулярными, что ли. Все, всем проще проводить эксперименты на пациентах и наблюдать те или иные клинические результаты. А на тот момент основная часть науки занималась раскрытием механизмов, физиологии, регенерации, которая давала э, фундамент для того, как мы ее представляем на сегодня. Маршал Юрист определил, что самое главное, чтобы в этот трансплантат вырастали сосуды. И даже если рядом будет самый маленький и тонкий капилляр, и он будет всегда выделять из себя э, вытянутые клетки в нужную зону, которые приходят откуда-то. Впоследствии было определено, что клетки, ну их назвали переваскулярными или перицитами, это определила их марчант, она их изначально назвала адвентициальными, имеют большое скопление не только внутри костных структур, но и особенно в области каротидных синусов, сонной артерии. И э, в тех случаях, когда какие-то соединения, неизвестные до маршала юриста, а после него называющиеся морфогенетическими белками, контактируют, с рецепторами этих клеток внутри сосуда, происходит их активация, переход внутри сосуда и доставка в необходимую область, где э, должна наступить регенерация и формирование новых тканей, образование параллельно или хрящевой, или свинительной ткани, или костной ткани, или э, кровяных клеток эндотелия и сосудистого русла, микроциркуляторного сосудистого русла.